приветствую на связи остабан и сегодня я хочу рассмотреть с вами один очень интересный инструмент о котором меня давно спрашивают мои партнеры и подписчики Приходят много вопросов как бы начать работать в проекте где полностью пассивная прибыль то есть человек зарегистрировался сделал какие-то действия и больше ничего не делает. В данном случае мы рассмотрим инструмент, когда вы можете зарегистрироваться, вложить небольшую инвестицию, открыть депозит и больше ничего не делать. Вам будет каждый день на ваш открытый депозит начисляться прибыль. Например, вы положили 1000 рублей и вам начисляется в течение 45 дней под 1,2% в день прибыль. Она приходит сразу на баланс и прибыль сразу можете выводить и делать с ней что хотите. Также в этом инструменте есть помимо ежедневного пассивного дохода от инвестирования еще активный заработок от привлечения вами рефералов, то есть построения партнерской структуры. По вашей рекомендации заходят люди, тоже работают, делают депозиты, инвестируют, и вы получаете от суммы их инвестиций от 25 до 50%. Человек внес 1000, вы получили либо 250, либо 500 рублей. Внес 10 тысяч, вы получили либо 2500 либо 5000 и так далее. Люди есть разные, инвестиции есть разные. И также с помощью этого инструмента можно зарабатывать вообще без вложений. Например, вы новичок, только пришли в интернет, у вас нет ни денег, ни базы подписчиков, но вы можете взять партнерскую ссылку данного инструмента, начать эту партнерскую ссылку распространять с предложением, попробовать поработать в этом инструменте. И если кого-то заинтересует по вашей рекомендации этот инструмент, человек начнет работать, будет зарабатывать, делать вклады, вы будете получать от 25 до 50% процентов от вашего реферала. Я сейчас в общих словах рассказал вам про данный инструмент. Если вам интересно то, что я рассказал, то смотрите это видео дальше. И дальше видео я более подробно расскажу про данный инструмент, а также все покажу изнутри. Регистрация в боте инвестиций Gold Invest Group. Для перехода на регистрацию в боте вы найдете под этим видео ссылочку. Кликаем по ссылочке. У нас открывается в бот. Здесь нам необходимо... Подписаться на канал. Нажимаем подписаться на канал. Подписаться. Возвращаемся обратно и нажимаем проверить. Некоторое время занимает проверка. Ждем ответа от бота, когда он проверит нашу подписку на канал. Перейдя по ссылке подписаться, мы видим вы подписаны на канал. Здесь все нормально. Значит проверить нажму еще раз. И со второго раза у меня запустился бот. Если у вас будет то же самое, то возможно надо просто еще раз нажать проверить, когда вы подождете и пройдет время проверки. И ничего не изменится. Я нажал второй раз. Все у меня все отлично. Итак, я с вами нахожусь в панели управления данного бота. Здесь у нас инвестиции, мои деньги, мой счет, информация, где вы можете найти всю информацию и партнер. В данном случае, что сейчас мне нужно сделать? Для того, чтобы я стал активным партнером, мне нужно повысить свой баланс. То есть, мне нужно перейти на счет, нажать «Пополнить счет». Сегодня я получил новость, что для вывода еще прикрутили для ввода Pair кошелек. Итак, если мы хотим пополнить, нажимаем «Пополнить». Kiwi, карта, Pair кошелек, другой способ оплаты, если никакой не подходит. И там по шагам уже пойдете. Здесь будет переход на администрацию. И там вы сможете написать свой вопрос. Соответственно, вам дадут ответы, помогут пополнить. В данном случае мне интересует пополнение с Pair кошелька. Нажимаю Pair кошелек. Пополните баланс такого-паер то Pire кошелька. Приветствую. Эту вставку видео я делаю позже, где-то через полдня после записи основного видео. Поэтому не удивляйтесь, что сейчас, когда я покажу пополнение, у меня будет одна сумма на счету, а потом, когда пойдете смотреть дальше видео после этого отрывка, там будут опять маленькие суммы. Дело в том, что сейчас я уже начал приглашать партнеров и изменился сам ход регистрации в паер кошелька. Поэтому этот кусочек я перезаписываю и просто вставлю его в старую запись. Поэтому, смотрите, вы перешли. Вот так у вас будет сейчас выглядеть пайер кошелек. Раньше нужно было ожидание до нескольких минут пополнения, сейчас оно моментально. Но для этого от вас потребуется пару действий. Первое. Чтобы перевести сумму на кошелек, мы копируем вот этот номер кошелька. Переходим к нам на наш Pair кошелек. вот И здесь на Pair кошельке мы нажимаем отправить. Здесь стоит Pair. Вставляем сюда номер нашего кошелька, что мы скопировали. Не должно быть лишних пробелов. Пишем ту сумму пополнения. Но ну, я напишу 1000 рублей, можно больше. Итак, давайте 1000 рублей. Давайте 1100 рублей. Если 100 рублей у вас на 50 копеек получится, а если 1100, то 1105 рублей 50 копеек. Небольшая комиссия берется и, соответственно, вам нужно произвести пополнение. Можете в 5000 ввести, можете в 10 тысяч ввести, то есть ту сумму, на которую вы хотите пополнить данный бот. Давайте сразу один момент скажу, которого тоже не говорил. Дело в том, что когда мы будем пополнять, инвестировать, чтобы нам на пассиве шел заработок, я показывал на базовом на 14 дней под 0,6%. Но сейчас я положил 1100, потому что 100 положу сюда. И положу в продвинутый, для того, чтобы по своей стратегии работать. Здесь от 1000, то есть от 100 рублей в этот вкладывается на 14 дней, под 0,6%. От 100 рублей вкладывается в основной, это 0,9% на 28 дней. И от 1000 рублей в продвинутый, где 1,2% в день, но на 45 дней. Ну, этот, мне кажется, самый приемлемый, поэтому я сейчас покажу 100 рублей, как вложить в один из этих тарифов. И 1000 рублей положу прямо вот сюда. А дальше по видео вы посмотрите, как я еще 5000 рублей сюда ложу. То есть это было раньше, да? И сейчас я сразу покажу, немножко вперед забегая, что у меня сейчас на боте. Вот пошли партнеры, 21 партнер. Из них у меня 11 человек пока только внесли депозиты. И от них я получил партнерский 1183, чтобы вы понимали. То есть партнерская программа работает. Баланс у меня пока, видите, Здесь вот такой стоит, потому что баланс сейчас здесь переделывает программист. Да? Но баланс мы ну, видели какой. Это уже в обновленном виде. да. Даже он немножко больше был на самом деле. Там 1300 чем-то. Там еще мне упала уже и э, с депозита прибыль. Так как это видео я дописываю позже. Но давайте не будем сейчас останавливаться. Итак, вы ввели необходимую сумму. Нажали перевести. Все, перевод успешно выполнил. Все проходит очень быстро. Заходите в бот. Вот этот кошелек выдали. И здесь после перевода ID транзакции нужно взять. Где ее взять? Возвращаемся. Здесь сбоку есть история. Нажимаем история. И вот наша история. Вот деньги, что я переводил. Мне сейчас необходимо скопировать вот эту штучку. То есть номер ID транзакции. Переходите сюда. Нажимаете ввести данные. Появляется поле введите ID транзакции. Вы вставляете просто числа транзакции и нажимаете отправить. Нажмите для проверки «Проверить транзакцию». Нажимаем «Проверить». Оплата была найдена, сумма транзакции 1100 заведена. Открываем мой счет и видим, что здесь появилась сейчас у меня 1100, то есть та сумма, на которую я пополнил. Все, у меня есть здесь 1100. Все отлично. И теперь я могу делать свои инвестиции. Для того, чтобы я сделал свои инвестиции, я нажимаю «Инвестировать». Я нажимаю еще раз инвестировать. Но давайте уже в этом видео сейчас покажу. Здесь процент прибыли от 0,6 до 1,2, как вы уже поняли. Время доходности 24 часа. Что это значит? Это значит, что хоть наш основной депозит и будет лежать, мы его снять не сможем. То количество дней. От 14 до 45, насколько положили, основной депозит, да. Но начисления, которые будут приходить ежедневно, они будут приходить нам сразу на баланс, и мы можем делать с ними что хотеть. Можем их снимать. Если их достаточно, можем ложить дальше на депозит, делав реинвесты, то есть до вложения, чтобы наша сумма депозита была больше и процент капал еще больше. Это называется сложный процент. Итак. Понятно, да? То есть, основной депозит у нас лежит, мы вывести не можем до срока, на который его положили. А вот процент каждый день нам капает на счет, и мы можем делать с ним, что хотим. Хоть вывести сразу, хоть доложить до депозита, хоть насобирать немножко больше, если не хватает, и доложить до того депозита, который нам нужен. Итак накопление. Это у меня уже пока 121,32 копейки, накопление по моим депозитам уже пошло, то есть это совершенно пассивно идет, так как я видео немножко позже записываю, да? вот совершенно пассивно уже у меня накапало. Даже если я лентяй, ничего не делают, не приглашаю партнеров, мне это не нужно, сделал какой-то депозит, то вам падает сумма денежек в зависимости от вашего депозита, сколько у вас положено. Ну, я люблю еще активно работать, за счет партнеров еще прибыль себе умножать. И такой важный момент. Посмотрите, если у вас еще нет 10 активных рефералов в вашей структуре, то... Вот вы сейчас инвестируете деньги, а потом здесь можно делать реинвесты, то есть доложить еще деньги. Там от 100 рублей или от 1000 рублей, в зависимости на какой депозит. Вы хотите их доложить, вы их докладываете и время вашего депозита увеличивается на 3 дня. То есть было 14, прошел день 13, доложили, стало 16. До окончания депозита он увеличился. Но если вы Набрали 10 партнеров, то вы докладываете уже деньги, срок депозита не увеличивается. Это как бы мотивация приглашать партнеров. Такая, но ну, я считаю, неплохая. Вот у меня уже больше 10 партнеров сейчас, поэтому в любом случае ничего у меня не увеличится. Но мы делаем первоначальные шаги. Мы пополнили счет, увидели. Теперь нажали «Инвестировать» и здесь еще одна кнопка «Инвестировать». Нажимаем ее и вот видим базовый депозит 14 дней, основной 28 дней и продвинутый. Предположим, если вы зашли на 100 рублей, ну просто хотите потестировать, да стать активным партнером, потому что чтобы получить привилегии все, стать партнером, все учитывалось, вам надо хотя бы 100 рублей вложить. Хотя, конечно, вы можете взять партнерскую ссылку и вообще ничего не вкладывать, начинать приглашать партнеров. Если они будут вкладывать, вы будете зарабатывать. Но там есть свои ограничения. Поэтому лучше смело хотя бы 100 рублей вкладываем. А лучше там 5000. Смотрите, я вам покажу мои депозиты сразу. Вот у меня 5000 вложено и 110 рублей вложено. Все, да? То есть инвестиции, инвестировать. Покажу сперва на основном депозите под 0,9% на 28 дней. Нажимаем, ОК, нажимаем. Минимальная сумма 100 рублей. Я 100 рублей положу под 0,9% на 28 дней. Окей. Ввожу 100 рублей. Нажимаю отправить. Вы удачно инвестировали 100 рублей. Отлично. Мои депозиты. Я вижу, что у меня вот они 100 рублей появились. Я на 28 дней вкладывал сейчас. Это было мной сделано ранее. И вот сюда я сейчас положу 1000 рублей. Теперь перейду. Инвестировать. А На мой счет проверим, мой счет, вот 1000 рублей, все четко работает, да, снялось. Теперь инвестировать, инвестировать, продвинутый выбираю, самый вкусный, правильный, хороший, да, с наибольшим процентом, окей, и пишу 1000. Отправляю, вы удачно инвестировали 1000 рублей. Мои депозиты, я вижу, здесь у меня 6000 рублей, здесь 100 рублей рублей, то есть это я инвестировал сначала, когда входил и 5000 а сейчас делаю до записи, решил еще немножко доложить сюда денег, чтобы вы посмотрели, и позже еще чуть-чуть зайду, у меня нападает прибыль, я думаю сюда тысяч пять-десять еще внизу, потому что мне нравится, как все работает, учитываются партнерские начисления совершенно пассивно, учитывается начисления депозитов совершенно пассивно, все отлично работает, проект для всех и для тех, кто просто хочет есть денежки положить и ничего не делать, чтобы они зарабатывались, да, и для тех, кто хочет просто работать и инвестировать и партнеров приглашать максимально зарабатывать либо для тех у кого нет денег ну блин он хотел бы как-нибудь зарабатывать вы можете зайти взять свою партнерскую ссылку нажимаете партнером берете свою партнерскую ссылку по этой партнерской ссылка приглашаете людей в этот проект итак вы поняли вы зашли пополнили счет потом перешли инвестиции инвестировать взяли какой хотите депозит, но я говорю, смело берите депозит, если у вас есть денежки. Вот этот продвинутый от 1000 рублей на 45 дней. Эти деньги вы выйдете через 45 дней. Они автоматически, кстати, на баланс придут. То есть сразу на баланс через 45 дней автоматом без вашего участия к вам придет эта сумма. И все, ее можно либо вывести, либо опять вложить в депозиты. Да? Это уже вы решаете. То есть, об этом не беспокойтесь. А вот проценты будут начисляться каждый день к вам тоже на баланс. И вы их тоже можете либо вывести, вывод от 10 рублей, либо, соответственно, дальше в депозит положить. Как я буду делать? Я буду ежедневно получать, вот я продвинутый, да, взял мне 6 тысяч. Это будет приходить мне э, за 5 тысяч 60 рублей, за 6 тысяч, там, чуть больше, 66, может, рублей, там, ну, не знаю, там, 80 рублей. Я посчитаю потом. Так вот, два дня у меня накопится там 100... 30-140 рублей, и я основной депозит пополню. То есть раз в два дня я буду повышать свой основной депозит, и этим самым накапливая. Итого доведу постепенно до 1000 рублей в день. Чтобы мне получать 1000 рублей в день, мне нужно, чтобы мне было 83,5 тысячи. Лежало вот здесь. Давайте сейчас я вам покажу. Это, кстати, мой чат по проекту. Чтобы лежало вот здесь. Инвестирование, инвестировать. Вот, продвинутый. Если на продвинутый 83,5 или 84 тысячи, то, соответственно, мне уже от тысячи в день капает. То есть я могу каждый день реинвестировать, тем самым увеличивая свой процент. Либо каждый день просто получать по 1000 рублей, выводить и на них ну, просто жить, пользоваться чем-то, да чем я захочу. То есть у кого есть деньги 80-100 тысяч там до да, 150, вы можете спокойно положить эти деньги, они будут на вас работать и вы будете получать и, соответственно прибыль. А пройдет 45 дней, они на счет вам вышли, вы решаете вывести их или продолжить. Но я думаю, что умный человек просто будет свой депозит увеличивать, половину выводить, половину в реинвест, И таким самым образом он постепенно вернет себе полностью вложенный весь депозит свой, уйдет в ноль и еще заработает на том, что уже будет идти чистая прибыль. да А потом еще вернется полностью весь ему депозит, когда кончится срок действия вклада. В общем, коротко вот так рассказал вам о регистрации. Итак, подытожим, что мы делаем. да Когда зашли, мой счет на счету ноль пополнить. Пополнить через Pair, я показываю, копируем, переходим в Pair, вставляем, отправляем деньги, сумму, рекомендую, несколько тысяч рублей хотя бы, чтобы максимальный счет от 1000 рублей пополнить. Потом переходим в историю Pair, копируем ID транзакции, полностью все цифры, да, вот, чтобы все было. Возвращаемся в бота, здесь ввести данные, вводим это ID транзакции, дальше появляется кнопка подтвердить, подтверждаем и деньги к нам прилетели. Все. Деньги к нам прилетели, идем инвестиции, инвестировать, открываем, ну покажу но этот пакет, потому что самый хороший, я считаю. Тем более 45 дней, небольшой срок, вообще для инвестирования это минимальный, поэтому хотя бы 1000, да, но ну, вот, я уже доведу сейчас до тысяч. Окей, пишите сумму и пополняете свой депозит на эту сумму. Потом видите все мои депозиты, а на своем счету вы видите соответственно баланс заработанных вами. Денег. Если вдруг что-то здесь у вас пошло не так, то тоже все очень просто. Нажимаем пополнить, нажимаем другой способ оплаты вот сюда и вы перейдете в диалог с администратором данного бота. Сможете ему свой вопрос задать, он всегда вам поможет, поддержит, ответит. А основной свой депозит я, конечно, буду ложить на 45 дней, потому что он с наибольшим процентом, наиболее интересен и все мои приходящие деньги, которые буду получать от э, прибыли за привлечение партнеров и их работы в проекте, их пополнять своих счетов инвестиционных я буду часть прибыли выводить себе моментально сразу либо на пайер кошелек либо на киви кошелек уже а часть прибыли реинвестировать то есть делать до вложения на уже имеющийся счет но не на этот счет а если мы нажмем инвестиции и нажмем инвестировать, буду уже на продвинутый счет ложить. Вы можете выбирать по своему усмотрению, какой процент хотите получать, на такой счет уложите. У вас будет процент каждый день начисляться, и вы будете видеть прирост вашей прибыли. И третий момент, который я хотел показать, это где брать партнерскую ссылку. Ее тоже покажу в этом видео по регистрации. Нажимаем партнером. Здесь мы видим, что есть три уровня поощрений. Когда вы пригласили от 0 до 4 партнеров, у вас 25% от их депозита. То есть, если по 100 рублей они вложили, по 25 рублей. Если вы пригласили от 5 до 25 партнеров, вы получаете уже по 35%. То есть, по 35 рублей из каждых 100 рублей. И если вы пригласили 25 партнеров и больше, то у вас уже 50% от депозита реферала. Поэтому наша задача сейчас зарегистрироваться пополнить свой счет минимум на 100 рублей, а лучше, как я это буду делать, на 5000 рублей. Можете больше, можете на 10, на 20, на 30 тысяч, как хотите. И, соответственно, после этого начну приглашать партнеров через свою автоматизированную систему, которую вы сейчас смотрите. Человек будет подписываться, проходить обучающие уроки, регистрироваться, пополнять свой счет, становится активным партнером. И я буду получать часть прибыли. Как только у меня наберется 25 человек и более, мой процент поднимется до 50%. Вот это моя первая задача, а также и ваша набрать минимум 25 партнеров которые пополнят свой счет все это реально сделать в рамках моей автовороночки автоматизированной системы пока у меня 0 человек и ниже вы видите вот партнерская ссылка вот эту ссылку мы копируем создаем новый документ текстовый и вставляем в этот документ также можно взять ее и сохранить как ссылки gold invest group bot сохраняю Здесь будет ссылка на партнерку. Лишнее удалю. Вот она, партнерская ссылка с моим идентификатором внизу. Также будет ваша, когда вы сохраните. И по этой ссылке вы будете приглашать партнеров. То есть человек, перейдя по этой ссылочке, зарегистрируется в боте, пополнит бота активирует любой из депозитов, вы получите от 25 до 50% прибыли в зависимости от того, как вы активно работаете и сколько партнеров уже привлекли в данный проект. То есть у вас будет прибыль идти и от вашего депозита, то есть от суммы, которую вы инвестировали, будете получать процент совершенно пассивно, а также получать процент будете активно от вашей работы в данном проекте. В этом отрезке видео я произведу вывод. На балансе у меня 100 рублей. Я еще раз пополнил на 100 рублей. Предыдущие 110 рублей я инвестировал в пакет. Сейчас у меня 100 рублей. Я хочу их отсюда вывести. Нажимаю «Вывести». Нажимаю «Вывод» на pair Я буду туда выводить. Минимальная сумма 10 рублей. Ваш баланс 100 рублей. Я пишу 100 рублей. Вывод. Введите номер Payer кошелька для вывода. Перехожу к себе на Payer кошелек. Копирую номер. Возвращаюсь в бота. Вставляю номер Payer кошелька. Отправить. Ваша заявка на вывод была отправлена. Сумма 100 рублей. Кошелек pair такой-то. Я нажимаю мой счет. Вижу, что на счету у меня 0 рублей. Давайте перейдем на Pair кошелек. История. Я сейчас приостановлю видео. И когда придут деньги на мой счет, включу. Продолжу дальше запись видео. Итак, я обновил. Здесь сейчас у меня 19.29 показывает и плюс 100 рублей. То есть вывел 100 рублей, пришло 100 рублей. Деньги, как вы видите, выводятся. И в принципе на этом данный отрезок видео могу закончить. Также, что касается базовых, основных и продвинутых, можно одновременно открывать все три депозита. Но когда вы хотите довнести деньги, вам необходимо учитывать минимальные пополнения. Это 100 рублей и 100 рублей. Давайте нажмем, посмотрим. Да, 100 рублей, видите, здесь и здесь. И 1000 рублей на максимальных инвестициях. Если у вас это есть сумма и более этого, то можете спокойно инвестировать в необходимый пакет. Тогда, если у вас меньше 10 приглашенных партнеров, ваш от 45 дней был, он увеличился до 48 дней, да? От последнего момента инвестирует, то есть на 3 дня. Но если у вас больше 10 партнеров, то, соответственно, депозит завершится тогда, когда у вас здесь установлено. То есть, что значит по завершению? Все деньги автоматически перейдут к вам на ваш счет то есть мой счет вот сюда деньги к вам вернутся, вы их можете либо вывести либо еще раз инвестировать каким образом буду я поступать сейчас мне каждый день будут сюда приходить деньги поступления и я буду смотреть в зависимости от той суммы что мне пришла буду инвестировать если мне придет 120 150 рублей там 180 рублей то я соответственно буду докладывать эти деньги в пакеты также я работаю еще в другом боте это статус бот вот у меня за один день пришло 4754. и Значит, соответственно, я отсюда могу 2700 вывести себе на кошелек, а еще 2000 взять и вложить в данного бота как инвестицию на максимальный пакет. Нажав «Инвестировать», инвестировать и продвинутых что я соответственно буду делать как работать со статус ботом я вам покажу в других видео у меня есть отдельная автоворонка обучения по тому боту в данном же боте инвестиционный бот он полезен нам тем что мы можем зарабатывая в других проектов инвестировать сюда прибыль и совершенно пассивно зарабатывать деньги даже если не хотим приглашать партнеров но если мы приглашаем партнера мы получаем от 25 до 50 процентов с депозита партнера то есть партнер вложил 100 рублей получили мы 25 рублей либо 35 либо 50 и так далее чем больше партнер инвестировал, тем больше мы получили проценты себе на счет. Соответственно, мой счет. У вас будут прибавляться деньги. Вы их можете либо выводить, либо реинвестировать дальше в понравившийся депозит. Пришло больше 1000 рублей, можете сюда. Пришло менее, можете в эти два депозита. Либо подержать деньги, пока не накопится 1000 рублей. И еще раз реинвест сделать сюда. Я буду по максимуму прокачивать продвинутый пакет. Потому что здесь наибольший процент и в принципе небольшой срок инвестирования. Итак, в этом видео мы с вами разобрали, как вам пополнить спайер кошелька баланс бота и как вам инвестировать пополненные 5000 рублей пакет продвинутый под 1,2% на 45 дней. Итак, ссылочку на регистрацию боте под этим видео. Переходите, регистрируйтесь, пополняйте бота, выбирайте один из трех пакетов, делайте вклад и приглашайте партнеров, которые помогут вам еще более увеличить ваши заработки с помощью данного инструмента.